Всем приветик, совет от высших сил. Расклад в здоров. Посмотрим, какой совет хотят дать высшие силы. На что обратить внимание? Так, сейчас посмотрим, что за подсказочка у нас. Сейчас. Так. Давайте еще покрашенку помешаю и уже посмотрим, какие подсказочки. Первыми. Давайте посмотрим подсказочки. Так, высшие силы награждают вас любовью. У вас обязательно будет любовь. По этому поводу вам переживать не надо. Кому-то обязательно надо пить воды, чтобы была энергия именно, чтобы мышцы организма организм были в тонусе. Умеренность, душевое тело. Также у вас сила, энергия. Вы сможете по отношению, что вас искушает, или же, например, не искушение, а как еще, не сладостарение, ну, как и... Я не знаю, как еще правильно произнести это слово. Такое вот желание. Вот хочется что-то, например, вот поесть. Но по диете, вот именно по здоровью, если кому-то удаляли орган, Обязательно тут будет диета, и уже вам нельзя, например, что-либо кушать. Будет ограничения именно в питании. Ну, также и в плане здоровья, и всего остального. Но имейте в виду, если вы захотите что-либо поесть, вы можете в маленьком количестве, либо же можете иметь самообладание. Контролировать себя. И также вы сможете постигать не только свой мир, но и новые знания. Итак, смотрим. Советы. Выше все. Меня переводите, что надо? Да. По поводу любви. Обратите внимание на свою любовь. По отношению к себе, к своей жизни. Правильно ли вы поступаете? Ночью надо именно спать. Старайтесь высыпаться. Хорошо относитесь к себе, к окружающим, к людям. Будьте справедливы по отношению к своему организму. Любите свой организм. Обязательно почаще улыбайтесь. Старайтесь монетки не тратить. Если вы бумажки потратили, оставьте монетки. Также относитесь хорошо к своей душе. Вы знаете, как правильно поступать, как правильно поступать с деньгами. Так начните это делать. Начните любить не только деньги, но еще любить себя, свою жизнь. Кто вас окружает. Деньги вас тоже любят, поэтому они рядом с вами, они вокруг вас ходят. Ваше здоровье хочет, чтобы вы обратили внимание. Возможно, кому-то нужно хорошо относиться с любовью к своему здоровью, менять свои мысли, менять отношения к деньгам, чтобы ваша энергия денежная была хорошей. Не надо думать, что деньги это не очень-то хорошие. На самом деле деньги могут исполнить кое-какие мечты. Не все, конечно, мечты, но... Да, давайте покажем. Вот. Так, Некоторые мечты могут исполнить. Подарить улыбку, можно так сказать. Так же, по поводу здоровья. Старайтесь больше прислушаться к своему организму, к своей душе. С любовью относиться ко всему окружающему. С любовью относиться к своим... Ну, к своим... Не то что деньгам, а именно к своим финансовым энергиям. Чтобы ваша энергия, если она вдруг уснет, чтобы пробудилась, энергия денежная, чтобы эта энергия у вас была, чтобы вы могли не думать, не гадать, а именно знать, быть в финансовом плане безопасности, что если вдруг понадобится на лекарство, у вас деньги будут. Также высшие силы хотят вам сказать, чтобы вы любили. Любили себя и также говорили о своих чувствах другим людям. В первую очередь скажите своему здоровью самим себе, что любите себя, что цените. Высшие силы хотят, чтобы вы обратили внимание на себя, не только когда вы смотрите в зеркавство, а чтобы на свою душу, свой мир внутренний. Также обратили внимание на свой организм, на свое здоровье, на свою силу воли, на свои чувства, на свои эмоции, на свое самообладание. Обратите внимание на себя. Как вы думаете, о чем вы думаете, что вы делаете, как вы делаете, зачем вы делаете, почему вы делаете. Обратите внимание на себя, на свое здоровье. Возможно, вы о чем-то мечтаете и до сих пор думаете, что ваша мечта может исполниться. Если вы даете срок вашей мечте, например, месяц, и мечта не исполняется, то вам, скорее всего, лучше самим исполнить эту мечту. Конечно, есть и должны быть именно те мечты, которые в мечтах останутся. Иначе, если все мечты исполнить, то о чем потом мечтать? Высшие силы хотят, чтобы вы думали о себе, думали о своем здоровье, думали, что вас окружает, также кого вы окружаете, чтобы вы думали о своем внутреннем мире. Всем пока.